При замене ремня ГРМ в сервисе мне сказали, что ролик натяжителя ремня генератора уже шумит и скоро его заклинит. А за этим оборвет ремень и машина встанет, так как без генератора далеко не уедешь. Начал изучать вопрос по запчастям, и выяснилось, что многие ставят этот ролик АвтоавтоВАЗа. Я не доверяю подшипникам на отечественные автомобили, поэтому поискал варианты более брендовые. Купил самый недорогой подшипник. Лот у который отличается он от моего тем, что у него на 1 сантиметр, миллиметр толще, вот эта вот пластиковая оболочка. Зато он стоит 300 рублей, а этот стоит 800. Купил также ключ на 15, который в большому счету первый раз в жизни мне понадобится рожковый, чтобы снять вот эту вот конструкцию. Ну, сейчас попробуем. успеха оранжевые перчатки ну вот я одел приподнял ее и зацепил Оп. зацепил так вот. чтобы снять ремень скинуть на чтобы не было Бы... надо подумать, как это снять ну, в общем, пришлось раскрутить генератор Он болтает сюда этот, который держит генератор самый парадоксальный ключ здесь на 16 какой еще меня ждет впереди редкий крепеж самые непопулярные головки нашли в ход. но доступ я получил только когда полностью снял генератор Болт крутится в обратную сторону, чтобы во время кручения она не открутилась. Мало ли там заклинит подшипник. Снял я подшипник. Сейчас мы его сравним с новым. Вот винт с левой резьбой. Видно даже на видео, что резьба в другую сторону. Разница между новым и старым Старый здесь кого или что-то такое, я даже не знаю. Новый Инна. Разница по высоте есть в доле миллиметра, но сюда она встает отлично. Просто вот я прижал, ничего не цепляет, все. А больше не меньше. Тем более за меньшие деньги. Посмотрим, сколько проходит, но в любом случае это лучше, чем болтающийся и гудящий подшипник. Слышно, как гудит. Сейчас пробуем поставить обратно немного поучившись на поставил на место генератор самое замороченное идет вот болты конусные совместить было при установке обратно собирать всегда сложнее чем разбирать ну вот поставил все на место пришлось рычагом поднимать эту штуку натяжитель сейчас будем заводить слушать лучше стало работать или нет тише Там полезный инструмент была вот эта полка. Она помогала вытаскивать ключи из под машины. Субъективно машина стала работать тише. Просили видео почаще по ремонту Citroena. Вот вам короткий ремонт, который я сделал за час прямо на работе в обеденный перерыв. Если, конечно, не считать время, потраченное на поиск запчастей. Подписывайтесь на канал, нас ждет много интересного.